доброго времени суток уважаемые а, зрители сегодня э, ланцероводы даже так можно назвать сегодня в своем видео я хочу вам рассказать как я менял подсветку а, а, вот в этих вот кнопках а, то есть кнопок противотуманок у меня здесь была раньше одна кнопка стала две поставил противотуманки вот здесь была стандартная белая подсветка а, Белая подсветка, ни хрена не светила, ее абсолютно не видно днем. Вот я сейчас включу красную, вот так вот светит красная. То есть красная, она прекрасно светит, она вот видно, что она загорается. Да? выключаю, она потухает, загорается. Она прекрасно горит, четко. Вот, будет комплекс видео про вот эту подсветку. Подсветку, значит, панели приборов тоже здесь менял. И про аварийку тоже в принципе там ну, ничего такого трудного и про кнопочки вот эти вот которые тоже светятся вот. ну и потом наверное скорее всего расскажу я про кнопки света э, с подсветки э, стеклоподъемников да, которые загораются при включении зажигания сейчас они у нас гореть не будут вот значит выключаем что мы делаем в первую очередь вот здесь вот есть два болта здесь два болта вот они да. Один болт и вот там вот второй болт. Значит, что мы делаем? Мы берем, откручиваем эти два болта и затем вынимаем вот эту вот рамку. Вот эта вот рамочка, она вынимается. Значит, я сейчас пока откручу, поставлю на паузу и затем продолжим. Значит, вот готово. Мы открутили эту рамочку. Не знаю, как у вас получится или не получится, но у меня почему-то вот этот болт, вот этот болт с этой стороны, постоянно падает вот сюда, вот вот сюда, вот туда, назад, и за панель туда заваливается. Так что смотрите, откручивайте аккуратно, чтобы э, болты у вас остались в руках. Но потом достать можно, конечно, это геймором. Значит, что мы делаем? Мы достаем вот эту, мы достаем вот эту вот э, штучку, да, то есть она легко отходит, просто ее вынимаете и кидаете ее куда-нибудь рядом. Значит, дальше. Э, вот это вот вся, вот эта вот штука, вся треугольник, он вынимается... Очень легко, легким движением руки берем здесь сбоку, да, и просто его выдергиваем. То есть, все, вот, готово. Выдергиваем. оно сидит просто на клипсах. Будет трудно тянуть, тяните смело, ничего не поломаете, ничего не свернете, а все будет в порядке. Извините, я только что покушал. Значит, сзади этой штуки у нас есть вот такие вот фишки, которые нужно будет отдернуть вот тут вот нажать на черненькую я просто с телефона я не смогу вам показать как это делается но вот в принципе может быть даже не получится может быть не получится короче вот здесь вот, эта вот фишечка сейчас попробуем фокусы нахуй навести значит сюда засовываете что-нибудь господи сообразите нажимаете и просто фишечку эту короче я сейчас отщел... отщелкну и покажу вам когда мы это все дело отстегнули у нас осталась вот белая фишка и черная черная фишка у нас идет на короче блять справа и слева на регулировку зеркал, это идет черная, белое идет на противотуманки, да, то есть там уже она уже предусмотрена, если у вас не предусмотрены противотуманки передние, то там уже внутри предусмотрено, что противотуманки, ну там, если вы сделаете как я, то у вас все будет, вот, такая штука у нас остается в руках, да, вот она, здесь две фишки, белая и черная, как там, только наоборот, вот, и сейчас мы забираем все это дело домой, и я вам покажу, как это все дело снимается, разбирается аккуратненько, и уже, будем смотреть, как я перепаивал. Значит, такая штука. Здесь есть крепление. Вот здесь. Здесь вот крепление есть. Его аккуратненько, только вот, вот не за это ушко, потому что ушко вы порвете, а вот рядышком, здесь немножечко аккуратненько подцепливаете. Таким же образом с обратной стороны, да? Вот. Здесь есть крепление. Блин. Цветку Вот. Да? Здесь есть крепление. И с этой стороны. Аккуратненько, значит, отщелкивайте. Сейчас я отщелкну и продолжим дальше. Таким вот образом у нас получается вот такая вот конструкция, отделенная вот от этой конструкции. Да? Все это откладываем. Там подсветки нет, я проверял. Вот. Теперь у нас здесь есть четыре вот такие вот а, дырочки, да, то есть здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Вот, их лучше тоже отщелкивать попарно, то есть аккуратненько подцепились вот здесь вот на серединке, а, достали одну сторону, желательно чем-нибудь ее зафиксировать, что-нибудь поострее берите, чем у меня ножик, у меня там был специальный ножик тоненький, такой остренький, как, э, похоже, чем-то на скальпель. Вот, и потом здесь также посерединке аккуратненько, ну, то есть, вот сюда вводите, да, в эту ямку, и потом аккуратненько проводите до сюда и отщелкиваете здесь. То есть, эта крышечка снимается, только аккуратней. Там э, есть такие нажимные штучки, я потом покажу, как их назад установить, если вдруг э, что-то у вас не получится. Так, сейчас мы будем это снимать. Сейчас, секундочку. Все это занимает буквально секундочку. Все это делаем, отщелкиваем и достаем. Аккуратненько достаем. Вот эти вот пружиночки, они могут у вас, в первую вашу, может быть, если у вас первый раз э, все происходит, то они могут отвалиться, да, то есть вот эти штучки. Ничего страшного, они вставляются очень легко. Я вам покажу сейчас. Если она у нас вот так вот вываливается, да, вот так вот вываливается. то есть вы должны взять, вот, чтобы она была вот так вот, то есть... Блять, сейчас... То есть, чтобы если она лежит, она лежит вот вы сюда нажали, она вот так вот. да, Кверху вот этими рожками. Значит, берем эти кверху рожками. И вставляем, здесь есть специальный пазик. Туда аккуратненько мы все это дело вставляем. И все, она легко туда вставляется, без всяких защелок, без ничего. И все. Вот она нажимная. И желательно это место оставить так, как оно есть. А, значит приступим а, вот к этой вещи да в которой соответственно находится у нас плата вместе с, а, с фонариками которые я поменял вот смотрите все дело припаяно вот таким образом сейчас мы посмотрим со всех сторон угу, давайте посмотрим вот. это светодиоды, они где-то ну, наверное пол сантиметра я так думаю вот этот квадратик сам светодиодный да то есть он он красный и прекрасно прекрасно входит вот в эти вот отверстия которые да, предназначены для вот этих вот для лампочек Не предназначены они прекрасно на были до этого 3 миллиметровые то есть они прекрасно вообще входили вот вот, здесь еще есть одна проблема, да, отличить где здесь плюс, где здесь минус. Я сразу вам расскажу, вы уже запомните, у меня пока нет специальной программы, на которой можно прямо рисовать, или, может быть, я еще не научился. Значит, смотрите, вот это вот, вот это плюс. То есть она лежит к вам, вот это вот плюс, вот это вот минус. Если у вас что-то здесь написано, сука, это минус, это плюс. То есть плюс, он еще идет, вот он длинный, по этой стороне он идет вот этот вот плюс, а вот этот вот плюс, он Т минус точнее, Т-образный вот он, Т-образный, минус да? сейчас я еще раз проверю, чтобы все было подлинно, да, абсолютно правильно а, не боюсь. вот, значит на светодиодах, на этих они, длинные ножки в цоколе я бы показал если бы они у меня были знаете, вот там вот, если там по порисовать то есть, длинный цоколь, такой вот цоколь и в нем одно усика с одной стороны загнуто и с другой стороны второй усика и вот он такой вот как блядь, он вставляется я даже не знаю как объяснить блядь. вот он похож чем-то на отвертку сбоку да и сверху вот здесь вот где-то вот здесь вот где-то шляпка это вот это. то есть он вот такой кленовидный и здесь вот это вот соответственно вот это вот херня вот когда вы достаете разгибаете эти усики достаете светодиод на нем есть там вот видно а, бочоночки конденсат, я не знаю, как они правда называются, конденсатор, не конденсаторы, а, вот, вы загибаете это все дело таким образом, чтобы они у вас были высоко, потому что если будут высоко, они у вас просто погнутся, сломаются и хрена не будут работать mm -hmm. вот, ясно? то есть таким вот образом, чтобы они здесь прям вот, ну, буквально там блять, ну вот миллиметр, наверное миллиметр-полтора, наверное это я просто так припаял, так треугольный, ну, чтобы они были на одной высоте, и здесь где-то, ну, тоже не касались этого низа. Вот. Они вообще это вот если вы спросите, что это там такое. Это обычная плетка от провода. Я подкладывал, чтобы контакты не замыкались. Просто здесь очень я, короче, крутил, здесь мутил. Там усики длинные, их надо будет изгибать, чтобы припаять. Ну, может быть, кто-то припаяет по-другому, может, потому там ещё плещебняк Ну, вот, все это дело а, припаивается плюс к плюсу, да, плюс вот он, опять повторяю, плюс вот он длинный, он идет вот сюда, а минус вот он Т-образный. А, вот, и все это дело припаивается плюс-минус. Оба, если у вас одна противотуманка, то вы можете припаять только один, да, то есть у вас будет светиться, если у вас одна кнопка, у вас будет, соответственно, только один здесь светодиод, вы можете его посередине припаять, там, Куда? А нет, посередине не получится не получится я уже не помню где там ну короче факт в том что вам придется только одну лампочку ставить вот и здесь когда вы откроете вообще вот изначально да, вернемся к началу здесь будут стандартные лампочки просто их выкидывайте нафиг они ни хрена не светит, они уже вам не пригодятся и не, нафиг не нужны вот, и ставите такие светодиодные подсветки. Они у меня светят красным, да, то есть я специально стилизовал в своей машине всю красную подсветку, то есть она была белой и тем более такой бледной, что ее нифига не видно было. Я поставил, они очень мощные, они очень мощно светят. Один у меня я поставил, у меня перегорел, я поставил второй, видимо, какой-то бракованный, наверное, попался. <coughs> вот, и э, сам все припаял, то есть тут ничего трудного нет, опять запоминаем, плюс-минус, да, поставлю вам еще раз вот так вот, чтобы... Прекрасно запомнили этот момент и не передавали потом вопросов много, то есть плюс, вот это плюс, вот это минус, Т-образный минус, длинный плюс. Все, припаиваете, ставите вот такую вот кнопочку, пожалуйста, она а двух, то есть на передней и на задней противотуманки у вас прекрасно будет все светить. То есть, грубо говоря, таким же макаром мы, то есть, таким же способом мы припаивали, то есть я припаивал везде остальные лампочки, то есть и в регулировке фар и в регулировке подсветки да, то есть в самой подсветке тоже там там я вам уже все покажу, расскажу Вот, ну, в принципе, я думаю, понятен если что-то спрашиваете в комментариях пожалуйста, пишите вконтакте добавляйтесь, рассказывайте об этом видео своим друзьям-ланцероводам я не знаю, выложу, может быть, на форуме еще это видео, посмотрите в каком-нибудь там специальном разделе вот, ну, я думаю, что я вам помог, и огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, будут еще видео, ну, может быть, не так часто, но я постараюсь их выкладывать, потому что тут жизнь тоже у меня не стоит на месте, и у меня есть другие занятия, вот, спасибо большое за просмотр, всего доброго.